сказать о том, что вопрос смертной казни вообще, когда мы начинали нашу компанию про смертной казни, он был неинтересен в обществе абсолютно. Ну, то есть общество как-то жило и жило, ну кого-то расстреляли, окей, это все проходило как-то вот, вот так рядом, это не было интересным средством массовой информации. На сегодняшний день в том числе благодаря нашей компании вопрос смертной казни он действительно интересен для различного рода средств массовой информации для независимых для государственных я не знаю, зависимых, как их называть государственных средств массовой информации площадок и так далее Мы в этом году решили чуть больше сделать, скажем так, географию и не только Украина да, но и другие страны через, скажем так, давление на власть, ну в вашей стране, наверное, тоже, да, через давление на власть определенными какими-то солидарными действиями. И э, не так часто власть прислушивается все-таки к внутренним голосам, очень часто э, как раз-таки к международным голосам власть э, прислушивается. Власть все время использует э, ситуации, которые происходят, например, в той же Украине. Вы знаете, каким образом на сегодняшний день власть в Беларуси превратилась и стала в миротворческой властью, то есть площадкой для переговоров. В Украине смертная касть была отменена в 2000 году. И Украина является членом Совета Европы. Она ратифицировала Европейскую конвенцию, протоколы, которые отменили смертную казнь. к Европейской конвенции. Конституция Украины запрещает смертную казнь, И для нашего государства это... То, что в принципе не может уже вернуться. Какое бы ни было наказание, оно не может быть э, смертью. И поэтому для нас э, выступить э, против смертной казни в Беларуси – это определенный акт солидарности. И здесь мы э, хотим поддержать просто Беларусь, поддержать э, ту идею, что смертная казнь должна быть отменена. Потому что это ганебное. Мовою. Я начну, мабуть, с того, что тема смертной кары все-таки достаточно контроверсійна тема и очень непроста. И многим ну, людям тяжело ответить, потому что злочини, особенно массовые убийство, они в первую очередь вызывают эмоции, и на эмоциях люди схильні до різних импульсивных решений. Это абсолютно не абсолютно не работает неэффективно, с точки зрения прагматизма. Это не изменяет количество таких злочинов. И, ну, и не работает, и это просто жестоко, потому что ну, это, в гуманном сообществе смертного покарания бути не может, я переконаний. Власне, это, я профразував цитату из выставки Международной коалиции против смертной кары, выставка, Проект, в рамках проекта, якого будет выставлен в посвящение Матвею Правлютину в Чернигове, будет доступно для для всех, кто отведает его, тобто это від, від, від, від просто відвідувачів, які так, від наших друзей, которые до нас приходят в гости и до участников освітніх заходів, які у нас происходят. у, у важкій ситуації, коли ми в ситуації, ситуации, когда мы находимся в меньшинстве, очень важливо набуває наша единство, наша солидарность.